Ой, я такой сексуальный сейчас в этой маске белый. Чудовищная кладовая голубое болото. А почему прямо передо мной убийца? А, нет, это клоун. Гнивое болото. У меня на него балдежная масочка есть. нахри Я только что увидел его! Че такой быстрый? Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это Геймс, А мы вместе с Таней Нашей дорогой Таней, один из моих подписчиков, обожаемых, уже обожаемых, мы познакомились. Короче, мы будем играть в Dead b Daylight. Таня, короче, все нормально уже, теперь все на русском. Первый раз играю в ДБД. Не знаю, как что работает, не знаю, что здесь происходит. Я не знаю вообще, что тут делать. Короче, она меня будет учить, сейчас будем вместе играть. Давай этот, скрепочку. В смысле, не знаю, где. Щас Какую скрепочку? Заложу. Да, это, я с мужем. А. <связывающий> так, окей, у меня главное меню что делать? А... Наряжение. вот у тебя спринт стоит, ставь еще следующую. Ну ладно, пускай будет. Аптечка, чтобы хилиться самому, но я буду тотемы ставить, так что можно будет... А что значит, приезжать... только ящик с инструментами? О, подношения. А что в подношении поставить? Так, поставь вот этот тортик. Хотя давай ага. сначала конвертик потратим. Окей. Пока а в улучш... рак... а улучшениях вот этих? Так, для этой хлопушки ничего нету. А если какое-нибудь что-то другое взять, то а... там будут какие-то Аптечка, ящик с инструментами, изношенные инструменты. Инструменты так, что? смотри. Аптечка, чтобы хилить себя или хилить других быстрее. А инструменты, чтобы чинить генероптеры быстрее или крюки ломать. Давай аптечку а возьму. Аптечка, улучшение. Вот эти повязки тебе хватит на два раза похилиться. Угу. Так, так, теперь стелы. Надо а, адренали, наверное, да, какой-то? доставь ставь. Атрик и быстрый и тихий. Три родных да. Вот так? Да-да-да. Если что, ачивку сделаешь. <свят> так, а смотри. У меня ты... дали какую-то ачивку там ловкач, А, Ну, нормально. <свят> Пускай будет. Так, но ну в целом, я считаю, мы готовы. Это, это ничего страшного, просто недавно переделали переработали систему престижей, так что теперь можно качаться хоть до бесконечности. Дали какие-то предметы? Или это мои предметы? Тортики какие-то там, конвертики? Так, это подношение, которое вот твой там конверсик. и что остальные поставили, это тоже сейчас типа сгорело перед ага. матчем. Игра против охотницы. Вот это сейчас будет у нас разрыв, я чувствую. Да, Анька это топоры, это. Да. Анька это охотница? Анька это охотница, да. Почему Анька? Потому что Аннушка. А, ее зовут Аннушка? Да, типа того. Прикольно. Ну, это понимаю, у всех, да, долго грузится вот это все дело. Да, скоро загрузимся уже. Не, у меня-то прошла загрузка. Именно эти полосочки, короче. Обитель так, матери сейчас, на лес. Сейчас твоя задача найти генчик и чинить его. Если Генератор? тебя найдет... Да. Если тебя найдет маньяк, соответственно, убегать от него. Так, а можно в кустах от него прятаться? Лучше... Не надо. Либо как-нибудь за деревьями... А, я сейчас залезу. Так, смотри, на shift это ты быстрее побежишь но угу. потом у тебя будет усталость, А как соответственно... мне использовать умение? А, а мы все сейчас на этой карте, правильно? Да, да, да, да, да. она А за как мной умение будет. использовать? Она с тобой идет? Так. Да, она за мной. Нормальная такая атмосфера, я хочу тебе сказать. Так генератора я пока не вижу никакого. Я уже в напряжении. А мы друг друга на карте не видим, правильно? Вот а поймали? Нет, это я, это меня. Как тебя спасти? Так, сейчас она меня повесит на крюк, потом меня нужно будет с него снять. Но тут уже... Так, а ну я да. ремонтируюсь. Ой, а, мы вдвоем подремонтируемся. Чел пытается крюк сломать, но у него, видимо, инструменты нет для этого. Так, да, вычините генератор, но проблема в том, что мы сейчас вдвоем будем на крюке. Так что кому-то из вас надо бежать сюда. Сейчас. Но проблема в том, что тут э, это чертила будет, короче, ходить туда-сюда и с топорами своими нас. То есть у него типа сильный персонаж или что? Да, тут у всех убийц разные способности. Что... А, то есть охотница это один Она, убийц. Кстати... Да -да -да. Она, кстати, когда ты бегаешь, видит твои следы трещины, так что. Угу. Ну я а генератор починил один Все нормально, ты сидишь чинишь да. А куда спускаться за вами? Спасать. Видишь человечек такой красненький? Светится Вот меня сняли Я в каком-то подвале страшно А я не так вижу у... никаких подвал человечков Подвал не надо А подвал это ее атмосфера, все да? Да-да-да Я понял Человечков не видишь, потому что мы Нас уже сняли Сейчас видишь одного, который лежит но его сейчас повесить а вижу вижу вижу а все теперь я понял про что ты говоришь блин да. она с тобой пошла да, да да я уже снова лежу <свист> я пойду попробую того поднять да то что она поет значит она где-то рядом если слышишь что сердце начинается типа побиться вот это то ду дум, то -ду дум, значит он набегает я вижу вижу он набегает и поет еще блин крипово Так, нужно получать тебя снять сейчас, да? Все, меня уже сняли. Так, сняли. Ты иди, ищи генчик, и чини. А это она рядом поет, типа? Да, да, да, да, да. Ой, блять! Блять-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Что... Блять. Тихо, все хорошо. Она за мной. Правда, я здесь и. Она упаду. бежала, Ладно. просто только что. Опять? Упала? Ну, у меня все уже последний повес будет, меня уже не спасти. Бля-бля-бля! Вообще ей все генераторы подсвечиваются. Где они находятся? -у. уже схватила. Нифига себе на зайчик веселый. Да. Да. А -а -а. Зачем ты меня спас? и Я пока буду жить. Какой я пили. тебя спас. А так я тыкал это. Я спас, все нормально. Да, отлично. Теперь видишь где а Как мне там, подлечиться? Где а у тебя еще аптечка есть, ты можешь аптечка захилиться. А Но как? главное не в терроре убийцы, если слышишь террор, лучше беги оттуда. Бля, она тут. Так, у нас тут тоже что-то чинится. -то. Можешь похилиться в тотеле, в который синеньким светится. А я все уже, я тут тихонечко, она меня не видит, и я, короче, лечусь. А, все. Все, Иначе подлечился. Надо. А, она кого-то схватила. Так, но ну она его не трогает. Она ждет, что кто-то придет, да, наверное? Она топорики брала. Она за мной. А он там синенький -то тотем, а, да какой-то? нет, не, не, тетя, да. Тотем нахил. Блять. Меня спалило, походу. Да. Пойду хилиться. Можешь меня похилить? Смотри, я вон сзади тебя. Или чего? О, реакция у меня отменная. Это замечательно. Видишь, здание? Есть, вот, я... вот это здание. Я это... вижу, там наверху. А как ты фонарик используешь? А... У тебя аптечка, ты не можешь фонарик использовать. Тихонько. Так, я попробую. Так, ну я еще попробую его спасти. Попало, кричи. А, я спасаю его. Все, прелесть, так, я спас спасаю. его. Хорошо. Она бежит, бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, бежит, бежит. бежит. Похилиться можно в тотеме, который так Сука, попала в меня топором. Сучка. Oh, no, все, она меня забрала, куда-то. Сейчас повесить, что ты, ты умер, потому что ты прыгал с крика. <laughs> ну no, кто волк. кто ждал? Блин, я почти успел But вырваться. I, а, I да, все, она меня убила. Капец. Сейчас можешь смотреть, что делают остальные. Так, у тебя будет расчетка. Ой, да блин был. Достала на меня. Была просто всего одна, поэтому... Когда умираешь, у тебя предмет, как сказать, умирает вместе с тобой. А когда а... выживаешь, он... Вот, выходит. это видишь, я это не поставил, получается, да, ничего? Ладно, хорошо, буду. опять охотница. Да не, блин. Что-то везет тебе Нанек. Ну за охотника прикольно играть. Но ну, это понимаю, сложно даже. Да за выживших не... наверное легче, не? Ну можешь потом попробовать за убийц поиграть. <фух> не, остановимся пока все на выживших. А кусаться зачем, а? Кошка. Ага, кошка, муж. <фух>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 А, это выжившие бегают? Пойду за выжившим Пойди Скорее всего тебя переведут к Генчику Ой, тут карабт Это значит, Генчики закрыты на 120 секунд 120 При секунд сам... не будет генераторов? Три самых дальних от маньяка Ага, то есть нам нужно искать генераторы теперь Да Я слышу пение Это значит она рядом? Да, да, да Идет куда-то в твою сторону Скорее всего. Да, она рядом, но я не вижу ее. Она возле генератора. Тихо-тихо. Mm -hmm. Вот это у нас недогонялки. <с> Друг возле дружки бегаем. Mm -hmm. Так, нашел денчика. Она убежала. Два денчика нашел. А, он закрыт генератор. А что тотем делает? В тотем можно похилиться. Как ты хилился аптечкой, yeah, только надо бежать просто. Правда, она сейчас его найдет. Это Вещи? вот сердечко это вот это генератор, да? Закрытые. О, То, у нее, было. знаешь, какой пер. Что а? за сердечко? О, ну, ты справа, вон, видишь, какое-то сердечко мель мелькает или что это такое? Ну, у справа? меня на экране, справа, справа на экране сердечко. Я жду, когда генератор разблокируется, типа. Ну да, тоже как вариант. Пока кто-нибудь не упадет. Короче, у нее навык такой, что она, когда пинает генератор, видит всех выживших в радиусе А кого-то положила О, генератор <смех> блять вот это вот это конечно мы встретились с ней блять <смех> помогите <смех> бля положила меня Только она так -то по мне попала <смех> А, она побежала за другими за тобой Просто с фонарем думала помочь, но... А, ну я восстанавливала силы. Помогать сейчас. Пусть надо тебя забирает. Мне. А, все, она тебя забрала, отлично, я остановлю силы. А, там, а там это... челик-чинит-генератор. Помощи встать не сможешь, то есть ты на 99 восстановишься, потом надо будет, чтобы тебя кто-то потрогал, чтобы встать. А если я сейчас вырвусь? Это было бы замечательно в отличные реакции. Тогда будет чуть быстрее вырывание. А, я не успела, она меня повесила. Не хватает по времени. Блин, какая музыка шикарная. А, еще хилицы. Это что тему, да, эти хельцы? Там у генераторы Может... были. Либо можно... А, у меня есть навык самолечения. Да, потому что мы в зоне тетему. А наш дом, я думаю, пошел спасать. Здесь не хватает немножко поля обзора. Да. Бежим, да, она рядом. Потом... Она за мной. Вижу. Положила, да? да. Сейчас посмотрим, что она, куда она тебя понесет. Да сюда же. Куда она пошла? Так, она пошла, где-то там стоял. Туда. Что-то обходит. Сниму. А, генчики пинают. Фига, там она закидывает. Она сейчас сюда придет, короче. Гений. получается. А за тобой пошла. Я вижу. Так, я пойду искать тебе. И походу она меня нашла Капец, у нас 5 кинов, все еще А я тут... Супер Я наебал ее, просто потрясающе Хорош, мне какой хороший Блять, просто я спрятался с такого маленького края За этой, за красным домиком Блять, нашла меня в шкафу. Ты же О, слышишь, сучка. что у тебя персонаж Видишь у тебя, если ты будешь пропада... пропадать. Пропадать, Попадать в проверки реакции, то все будет хорошо. Ты ну, я в сеть сколько угодно. Не сколько угодно. Но там, короче, вот где иконочки персонажей, угу. там показана полосочка. Когда у меня две полосочки. А, это ты про красненькую полосочку. Да, когда висишь, у тебя там красненькая полосочка. Как себе адреналин вплылоте? Адреналин это когда все пять генов будут заведены, у тебя восстановится один уровень здоровья. Мы просто бегаем от нее. Починим только что-то очень плохо. Я пойду его спасать, короче. Давай, я чину. Я не вижу, где она. Надеюсь, я успею. Блин, гол голожопый мужик сидит. Интересно. Отлично. Куча, yes. Так, сыча. Я тебе сейчас не попытаюсь. Я с него. Ну и шо, теперь ливать? случилось ливаешь ты ливаешь нет а вот муж мне тут это ливай говорит сдавайся ничего говори, нет все ливаем вот эта встреча сука топориная. беги друг беги Ой, ой, ой, как она промазала. Блять, попала. Все, это моя последняя, наверное, да? Повес последняя, да. Это у нас тут у всех уже начинается сдохни или умри. Я не успел выбраться. Да. Капец, что-то хардкорно. Но круто что, У нас еще есть так а что делал фонарик они как-то отвлекают ее нет Может... Мое а, есть, есть... о медведь о, еще о это как раз салин хилл это же сайлент да. хил офигенно вот эта атмосфера питка пирамида головы который. Здесь есть маньяк такой? Да. Блин, офигенно, вот это они подавляли приколов. О, генератор. Есть... Есть Майкл, есть Крик. Ну Крика я видел. У меня на него балдежная масочка есть. На Крика? Я только что увидел его! <связь> Че такой быстрый? Как тень да почему обрагает. мне. Да, почему мне так везет на них? Обычно это я. <связывая> Сразу ухожу на маньяка. Нет, он за мной просто бегает, подни чучело. Он меня просто положил. А, нет, уже забрал. О, кстати, с фонарем его можно. А, они же видят это, правильно? Книги. <связывая> да, да, да. Мало кто отключает. Он на втором этаже, если что Отдавай. Может они поэтому за мной так и бегают постоянно? Может быть Бросил, бросил, бросил Ну конечно Иди, же он Он уже рядом со мной Рядом со мной, блин. Пошел нахуй Скинул на него какое-то дерьмо Куда кидай Туда его Блять, он опять меня слоил Открыйся. А И головой ты... машет Не, сто процентов, потому что я их завитовываю Ладно, может быть Я вообще... Че, успе... Он здесь Он здесь Просто да. бегите нахуй Меня лечит хлебушек <звы> Да просто бежать нахуй я надеюсь, он здесь за тобой? Не знаю За мной! Нет. Прикинь, он за мной! <сосит> <сосит> Черт, билый ты, дядя Отсоси, а блядь! Отсоси, а урод! Прикинь, какая мразь просто! Он за мной Я вижу, он меня отпустил или нет, подожди, я типа... Просто... Нет. Сука. Он что скорее за... всего обратно за мной. Да ладно. Он меня бросил. Ну я отвлекаю. Закончилось? А у меня аж инструменты. А, блин, блин точно. Блин, отвлекся. Можешь полутать сундук. Какой? Ну, на карте есть сундуки. О, теперь мне кивает. <laughs> Моя тахиса. Я попал в отлично, нифига себе. А, да. Короче, есть такие стучки на карте. Их можно открыть, и там какой-нибудь предметик выпадет. Так, ну рандомы тут у меня А, кися Ну, он если меня сейчас еще раз поднимет... А тебя сняли, да? Я щас отремонтирую. Я отремонтировал Туда его, мы его ослепили. Хорош. Спасли хлебушек. А куда бежать? А чего у меня стрелка показывает назад? Красная. Стрелка назад. Так, он... Я тут далеко бегаю. Я в другом конце школы. Ну я щас тотем поставлю, мне можно будет похилиться. Давай. А Что где тотем будет? А, на втором этаже. Иду на второй этаж. Надо еще один генератор найти. А, вижу тотем. Родомана... Бегу, бе Бегу к тотему. Все втроем. Да не важно. <связано> С какой стороны это же поле, откуда его будет слышно. Угу. <связано> слышно когда, как он урчит. Ур, ур. кто призрак ты не слышал в невидимости он когда не ну я слышал что-то такие непонятные какие-то а вижу ты такой... там ты в шкафу его поставила вот а если бы ты взяла внутреннее исцеление тебе во-первых надо найти это во вторых его сломать так я полечился да, ну, О, все. да. так мы можем победить сейчас да, у нас сейчас... походу, не возле не... меня. Ой, я нашла огенчик на первом этаже. Он на первом этаже? Генчик... Какой? С какой? вид бы. Крис за мной тут. Я так тяжело душу, капец. А с какой стороны? С противоположной стороны эта тема. Да, с другой стороны. Это ты на меня бежишь? Блять, ты на меня бежишь, сука. Беги, дорогая, я беги Он меня бросил Он за мной, походу, побежал Надеюсь, нет Но если да, то... Но его, я как, его когда видно, сердечко бьется Да-да-да Я чиню Тут, короче, у нас два гена рядом Вот, с другой стороны тотема. А, я могу тотем перенести А, ты уже нашел Я возле него, да? Да, вот тут тотем есть, короче его сюда поставить сердечко бьется он я рядом Смотри, у тебя сейчас адрик плюс скорость я открыл все двери, этот так теперь под... нам надо найти ворота и открыть их я возле ворот открывай там рубильничек есть такой еще рубильничек он открывается тут ворота стоят напротив друг друга располагают да да, -да. все нормально все нормально иногда можно убивать uh -huh. мы победили <соро -xes> главное чтобы сейчас теперь нужно убежать <соро -xes> так теперь а куда да, бежать и что тут спасем а ты не будешь бежать а, сейчас я дождусь роддома и если что, я, я убежал Да, у тебя просто два повеса, так что тебе лучше не рисковать у -у -у, Приловчился, получен достижение, приловчился Мы победили Я вижу, где они У меня фонарь получилась. Она меня выпускает Хоть раз победили Хоть раз мы победили Онлайн разряд выжившего О, мне дали золото-красный разряд какой-то Это хорошо, типа? Какой странный Ой, Ну давай, беги уже. конец. то всё, У призрака счет больше, чем у нас. Но, чаще всего маньякам больше дают, чем выше выжившим. Да ладно, пойдем чел. Я тебе лайк поставил. Спасибо. А, тебе дали 32 тысячи, а мне 24. Это потому что я раньше всех ушел? Нет, это считаются все действия матча. Да -а. господи! Все, мы выиграли? Да, uh, ес, yes. мы все вчетвером убежали. А все, вот теперь все убежали? Пока это. Хотел... Хотел... Ну что, все, пойдем кушать, отдыхать? Ну да, можно потом еще. Все, давай, спасибо тебе большое за игры, услышимся, еще запишем и поиграем. Давай, могу. Всего пока-пока, вот приятного аппетита. Я тоже. Ну что, зайти мои. Зайти мои, зайти. Это было неплохо, я хочу сказать. Это было довольно-таки неплохо, довольно-таки прикольно. Мне очень понравилось, я под большим впечатлением. Почему я раньше в это не играл? Но это по кайфу. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.